Я очень часто это слышу. Это вот как раз-таки прокастинация, про которую мы сейчас с вами говорим. Да? Это беспрерывное откладывание на завтра, на потом. Я, пожалуй, начну новую жизнь, но начну ее с понедельника. А, понедельник завтра... Нет, мне еще надо сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Я, пожалуй, начну через понедельник. И так далее. То есть мы откладываем, собираемся, потом снова откладываем, потом снова собираемся, и в результате так и остаемся там, где мы есть. То есть другие люди уже убежали, нас обскакали, они уже там, они уже рады, счастливы и действительно живут полноценной жизнью, а вы так и остаетесь на одном и том же самом месте. Что это такое с психологической точки зрения? То есть здесь мы говорим о том, что когда человек откладывает, это так называемый процессинг. То есть он так и находится в этом процессе. Он как бы это еще не доделал. Потому что когда он доделает, у него возникнет вопрос. А что же я буду делать дальше? У меня будет пустота, мне нужно придумывать, будет, что мне делать дальше. Но самое главное, что как только вы начинаете, вы понимаете, что из вас вытекает огромное количество энергии. Она просто, она течет, она бьется ключом, вы от нее зажигаетесь, и вы отдаете в мир. Вы делаете невероятнейшее ощущение, и дело у вас проходит. Поверьте, новые дела не всегда приходят. Это нормально. Есть еще огромнейшее количество других причин. Мы с вами обязательно их затронем в следующем видео. Обязательно подписывайтесь на канал, и до новых встреч.